День, дамы и господа. Вот часы снова пробили урочный час и снова в студии Сурда Центра с вами я, Алексей Евгеньевич Харламенков. Поговорим с вами о такой неосязаемой эфемерной вещи, как жестовый почерк. Почерк, что это такое? Почерк это то, что фиксируется на бумаге, те рукописи, которые фиксируются на бумаге, а жесты. Жест это эвфемизм, который возникает в воздухе. И какая между ними может быть связь? Оказывается, может. И именно жестовый почерк является ключевым отличием того жеста, который красиво и четко снят для того, чтобы его разместить в словаре, от того, который возникает перед нами в скорбной реальности. Это то же самое отличие, как от слова, напечатанного в орфографическом словаре, от того, которое накорябано на заборе в стиле как «какуэль», как курица лапы». А все дело в чем? В том, что глухих жестовому языку не учат. Вот нас, русских, сколько учат русскому языку? Ну, минимум 8 лет. И то, сколько обоснованных нареканий на качество грамотности у тех, кто нас окружает. А с глухими? А здесь вообще беда. Так что же такое жестовый почерк? По сути, это так же, как на письме. Чем отличаются буквы Е и Ё, Щ и Ш и другие? Точками маленькими завитушками. Также и в жесте. Жест выполняется в пространстве. Руками. Что главное здесь? Главная рука. Ее конфигурация. И здесь каждый пальчик должен быть на своем месте. Он должен быть четко виден. А если же жест исполняется небрежно, как бы вот так очень быстро и смазано, когда на конфигурацию жеста не особо обращают внимание, О, и так сойдет вот тут возникают и трудности гораздо труднее читать жест, который показан небрежно, гораздо труднее чем то, что накорябано небрежным почерком и вот нечеткие, смазанные конфигурации в жестовом языке, являются дефектами речи. Скучно, ну, муторно и по-научному. Написано это мною в методике преодоления безусловного рефлекса при постановке рук в процессе освоения тактильной и жестовой речи, которая была опубликована в сборке научных трудов Института непрерывного профессионального образования номер Третий за 2014 год Вот о том, что там написано Скучно и муторно Гораздо проще и легче Рассказать и показать Итак Что же у нас происходит А происходит у нас с вами Главная засада И имя ей Безусловные рефлексы Ведь что нам с вами Досталось от предков Хватай! Держи! Не выпускай! А то останешься голодным! Что происходит на языке тела? Все, что коснулось ладони, мгновенно должно быть зажато в кулак. А чтобы не, выскользну, не выскользнуло, конфигурация должна быть какая? Крючок. Причем, как она должна сработать? А для этого... У нас пальцы должны загибаться от кончика к центру ладони. Вот тогда оно и схватывается. Тогда и происходит крючок. Если я начать загибать по-другому, выскользнуло и вылетело. Поэтому вот оно движение. Вот это и есть то самое рефлекторное движение, из-за которого, из-за наличия которого жесты не читаются. Мы сгибаем один палец, а у нас согнулись и остальные. Именно от этого рефлекторного движения, которое обусловлено безусловным рефлексом, и нужно избавиться. Как говорят ученые, для того, чтобы избавиться от одного рефлекса, нужно выработать другой рефлекс. И именно этим мы с вами сейчас и займемся. И здесь нам с вами поможет психология. А может быть психиатрия. В общем, что оттуда? Шизофрения. Шизофрения это раздвоение личности. Хотя нет, даже она нам не поможет. Потому что нам надо будет расстраиваться. Так вот, Что мы будем с вами делать? Упражнение довольно-таки простое. Вот исходное положение ладони что мы делаем первое на что внимание номер один мы ладонь сильно вот все внимание сосредоточили на то чтобы мы ее тянем всю, все кончики тянем назад это первое повторяю дальше поочередно начинаем загибать пальцы это второе мы его загибаем но при этом продолжаем отсюда же тянуть его назад вот у нас пошло раздвоение. Тянем, тянем, тянем. зафиксировали. А теперь третий момент. В тот момент, когда мы начинаем сгибать палец, продолжая тянуть его назад, мы забываем про тот палец, который мы сгибаем, и вот оно третье. Мы все свое внимание... Мы забыли про этот палец. Мы все свое внимание сосредотачиваем на всех остальных пальцах. Чтобы в этот момент вот этого движения не было. Итак, как работает это упражнение полостью? Вот. Загибаем палец. Тянем И вот здесь мы эту спинку тянем назад. Но про все про это мы забыли. Все внимание у нас сюда. Мы пальчик тянем. Поэтому как только отпустился фиксатор, палец вылетел назад начинаем загибать следующий, опять-таки с нашим раздвоением, мы загибаем его и сюда, и продолжаем тянуть назад, зафиксировали. Но в этот момент все внимание вот на остальные пальцы, чтобы не было вот этого движения. Мы продолжаем этот палец тянуть, отпустили, вылетело, следующий палец. Снова с нашим раздвоением загибаем и тянем назад, но все внимание на оставшиеся пальцы, отпустили, вылетело, следующий. И вот такое упражнение нужно крутить постоянно. В результате у вас пальчики будут работать по отдельности. Чем хорошо это упражнение? Особенно его нужно, полезно выполнять тогда, когда начинается начальный период обучения жестовому языку. Его можно крутить в метро. В одной сумке у вас ауська другой крутите. В этой сумке авоська крутите этой рукой. И крутим ее постоянно. Устала рука, снова крутим. Вот и вся методика. Итак, дорогие друзья, для дискуссий приглашаю вас на форум сообщества профессиональных переводчиков русского жестового языка www.sordocenter.ru Засим? Позвольте откланяться. И снова традиционный постскрипт. Во время путешествия Гоголя по Испании с ним в одной из гостиниц Мадрида произошел такой случай. В этой гостинице по испанскому обычаю было грязно. Белье было совсем засаленное. Гоголь пожаловался хозяину. Тот отвечал. Сеньор, нашу незабвенную королеву Изабеллу причисляют клику святых, а она во время осады несколько недель не снимала с себя рубашки, и эта рубашка как святыня хранится в церкви. А вы жалуетесь, что ваша простыня нечиста, когда на ней спали только два француза, а один англичанин, и одна дама очень хорошей фамилии. Разве вы чище этих господ? Всего вам доброго.